2 километра, 5 часов. Я первый ультрамарафонец на дистанции московский марафон, я так думаю. Никто не получал до медаль еще. А, сегодня не до фигище времени прошел после старта. Я точно самый последний из марафон сюда на старт. И сегодня со мной приключилась такая история. Блин, вообще ее можно всем пересказывать и брать на заметку. Но у нее есть много плюсов. Я один раздевался в раздевалке практически. Один подойду к туалетам. Минус только в том, что план он начинает рушиться. Запись пошла, здесь нет ветра, Владимир меня сопровождает и я в очередной раз расскажу историю, которая со мной приключилась. Короче говоря, открывая я свой, свою сумочку, достаю кроссовочки, а пакета с футболками нету. Пипец, а там тайцы, трусы спортивные, носки, футболка. Я такой окаменел, думаю, что делать. Вот Первая мысль была бежать в джинсах, не вариант. Потом думаю, в трусах и майки-алкоголички. Думаю, майке нельзя рюкзак на плечи. Ладно, побегу в Бадлоне В Адлоне плохо, потому что намокнет и никуда будет. Думаю, неужели дома оставил? Но помню, что складывал. Думаю, ну, ну и еще майку буду занимать в рюкзаке, знаете, майки. Кого-нибудь из бегунов поделится Потом думаю, блин, шерстили нас на КПП на входящем. В общем, пошел я на КПП, вот. Там спрашиваю, пакет есть? Ну, в общем, нашли мой пакет. В Результате потерял 35 минут я, вот, еще и, вы, и выбежал позже. В общем, я стартовал там уже с десяточниками, Обалдеть. в середине где-то. Ну, реально, пока дошел, перераздевал их до, до входа, Обалдеть. потом обратно. Обалдеть. В общем... Как, видишь, да я, даже, я даже догадываюсь, вот рядом что-то в джинсах и в этом, а у тебя рюкзачок есть, да мы где-нибудь да, в спортивной одежде Ну что, ты подсела, наркоманка да. стала, до да, бега? Я не думала, что я пробегу после такого первого марафона свой второй Ну это серьезное испытание было в Питере, конечно, для Если первого я марафона я его преодолела, и да, подумала, что... В жизни теперь ничего не страшно, конечно, правда? да, да. А Спасибо. я постараюсь сегодня сюрприз. Я постараюсь сегодня устроить сюрприз. Буду пока раскрывать секреты. Да, смотрите видео. Ты, Слушай, ну из четырех надо выйти как-нибудь не. Да, Все к этому, уже в Питере, уже в Питере все было готово к тому, чтобы эти четырёх часов Жара, блин, помешала Ну, как всегда, плохому моторный чем это мешает в этот раз Тимур, бежал сто километров вместе со мной Прискался со мной в одном броде, но я этого не помню, люди, не бегите сто километров Было здорово Было здорово, вы ничего не можете смотреть, что с вами было Мне помогает это только видео Надо будет пересмотреть, найти Тимура Да, надеюсь, я ничего не понял я все понял, да, если он бежал сто километров, конечно, ему марафон это просто такая разминка какая-то ну нет, нет, нет, нет это нет, неправда. не это правда не, да, это не так да, марафон это всегда испытание это всегда испытания, тяжело, испытания, да, испытания, да. Испытания. хоть первые, хоть 10, да. хоть двадцатые и всегда волнительно, правда? да удачи на вот. какой результат бежишь сегодня? ой, мне бы так свое удовольствие пробежать удовольствие. если получится на 3.45 3.45 а, люди бегут свое удовольствие на 3.45 это пипец просто куда жизнь идет вот как я буду бегать и снимать, вот Толпа поклонников собирается. Да, удачи тебе. Давай, Слива, да. Да, конечно, конечно. Сложочек. Ты как быстро будешь? О, здесь построили такой же виадук, но видимо он заработает после старта, чтобы люди могли бегать туда-сюда. Еще один сюрприз. Этот марафон запомнится очередями или очередями, блин. Очереди людьми. Очереди людьми. Очереди людьми. В прошлом году через задний вход запускали и 42.10, и я не помню вот такое, это самый, короче говоря, столкновение. Видимо, меры безопасности улучшили или сэкономили на этих самых на пропусках. А как бы они если бы два потока бы сделали? Да вообще жесть. У Алексея очень спортивная семья, они его на дистанции поддерживают, И я вообще был поражен, в пяти точках они успевают, пока он, он бежит марафон, они в пяти точках успевают с ним пересечься, мы По пообниматься, да, рисуют его плакаты, это вообще круто вообще. Здорово, наверное, бежать, когда бежишь так. А то, знаешь, где тебя обуждать, да? А. Ну, просто надо глазами выискивать. Да, равно. они заранее оговаривают маршрут, там, где а будет. И, в общем, как это, как это как самое. Как я вот на себе все тащу, а у него семья. семья поддерживает и носит на дистанции. дистанции. Беспрецедентные меры безопасности первый раз вот так реально серьезно проверяют. Вообще, честно скажу, это очень хорошо, что проверяют. Но э, надо было организовать тогда по-другому, потому что досмотр вещей. Мне, например, было обидно, вчера раздали в стартовых пакетах дезики адидасовские, а сегодня их всех там пособирали, и народ с э, пульверизаторами, короче, с распылителями. Не, не пустили неправильно не их пустили но заставили выкинуть эти дезоранты а люди для чего дезоранты взяли чтобы побрызгаться еще перед стартом я как чувствовал дома все это сделал чтобы не ши таскать вот вообще это правильно на таких больших мероприятиях нужно безопасность обеспечивать но надо тогда правильно планировать эти пропускные точки пройти мимо новая ну, красивая студия ответили а не Блин, вот, начал я, бегу с десяточниками, приключения у меня сегодня, мама не горюй. Вот, Артём меня узнал, смотрит мои видео, поддержал меня на трассе, в курсе всех моих достижений, и мне даже как-то полегчало, то я на нервах из-за потери своей экипировки, но это я отдышусь, потом отдельная история будет. И она очень серьезно нарушила мои планы, мне придется бежать гораздо быстрее графика, но за мной проверим свои силы. Два года назад я чертыхался, блин, на этом подъеме. Не мог бежать нормально. Вот. А сейчас типа даже не заметил. А можно сверху? А, сверху не пробежишь. Нет, здесь переходов нету. Значит, под мостом надо будет. Осталось 5-4,5 километра от десятки. Быстро я, конечно, бегу. Но что поделать, накроют потом. Но разбираться будем после. Вся задача быстро уйти на второй круг. И поэтому я, собственно говоря, не снимаю. Да и... За что я люблю такие забеги? За то, что девушки здесь во всей красе. Просто бежишь и их взгляд радуются. Герой, мама-герой. Не хотел камеру доставать, блин, на себе тащить 10 километров гирю. Это еще не каждому мужику по силу. Женщины наши, конечно, просто отжигая слов не подходит, Пример во всем, всему миру. Два года назад, в московском ракуне 2014 года, вот в этом месте примерно, за чуть-чуть до поворота к финишной прямой, я бежал, и мозг у меня практически умирал и говорил, и нахрена тебе это надо? Какие марафоны еще ты хочешь после этого? Ты и так еле-еле дышишь. И я не верил, что финиш близко. А сейчас это для меня разминка перед вторым кругом. Вот что тренировки делают регулярные. Не важно, что вы делаете, главное регулярно. Можно на велике, можно бегом, можно сексом. И везде у вас будут успехи. Ну, можно еще книжки читать. Все. 400 метров осталось до финиша. Ну вот, все, 100 метров до финиша десятки. И, блин, мне будет сегодня непросто продолжать движение. Есть же такой элемент, международный марафон и Марина Ковалева, которая, кстати, находится на дистанции. Спокойненько, спокойненько. Проходим. Оп-оп-оп-оп-оп. Я скажу спасибо, Артем. Он побежал на дистанции, дружище. Все, спасибо да тебе. Чем? Да, я дальше бегу. Так, а мне надо пробежать. Делаем День... медали. Медали, дальше, дальше. Демит, День... еще одна очередь теперь за медалями. Марафон, марафон очереди, марафон очереди. Девушки, не скучайте, дайте мне медальку. Так, а где выход дальше? Я хочу дальше А прямо нет дырки? Вот так закончил с десяточкой, и я пошел искать дорогу на марафонскую дистанцию. Опа. Так, а мне надо где-то перелезть. Блин, а вот все-все-все-все. все Конец все, класс Что? Конец, конец. О, ну, все, я... не Здорово, не а что такое? Потому что между нами было, тогда мне кажется, надо Почему? Я не знаю, я только пришел вырваться. Я, я, я, я тороплюсь. Я, видишь, пробежал 10, что я че? бегу на 42. А. Еще. Да, да. Я понимал, что проход будет закрыт, но, блин, не представлял, что так. То есть это было двойное ограждение. Первый маленький я пролез в дырочку, только что это видели, а вот... ...препятствие, как, блин, пройти здесь, где дырка есть? Я не понимаю, придется перелезать? Полезем по этому забору, а что делать? Других вариантов у меня нет. А забор это было неожиданно. Я понял, что в щель я пролезть не могу, под забором я пролезть не могу. И единственный шанс это перелезать. Но меня уже ничто не могло остановить, и я полез. Жалею, что камеру я в этот момент выключил, потому что, конечно, это надо было заснять. Ой, там... Охрана за железным забором что-то мне кричала, но мне было уже... Слово «наплевать» не очень подходит. Я твердо шел к своей цели, поэтому перемахнул через забор и помчался дальше. Переживал я, что трассу не запомню, но тут разметочка есть синяя и поэтому мне хорошо а вот до выхода на набережную понятно что бежалось мне очень хорошо а вот на набережной я понял что я реально очень сильно опаздываю от своего графика уже начинает собирать фишки машина который ездил и собирал ограждение она то обгоняла меня то я ее обгонял, открыли движение и поэтому я практически не снимал хотя, наверное, это было самое лучшее время рассказать о моем замысле но я бежал, бежал и бежал пытаясь сэкономить каждую секунду пока не нагоню марафонский хвост а вот с движением я угадал уже запустили машины и поэтому плохо но если бы меня не подвели с вами вещами то я бы в общем, все четко бы сделал. Из два момента я потерял. Это вещи и изменения по кластерам. Последний, что ли? Да. Ну, вот Не надо, сам. Оп. Куда бежать? А где дорога -то? Дальше. Сейчас пропал синяя линия. Где-то мы повернуть. Да, вон движется разметки не носили, я такой спереживался ну в общем 40 в 35 минут я потерял на том, чтобы сходить за вещами вернуться обратно спотел блин, перенапрягся перенервничал но из за кластеров хотя тут уже кластер мне не помогли Ладно, бежим и догоняем я последний на этом марафоне бегут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 Ну как, нет, был бы подземный переход, перешел бы. Ура! Я попал на перекрытую часть. Сейчас будет легче, но хотя, тут уже все убирают. Ну, круто, конечно. Туалеты свободные. Никого нет, ни машин, ни багунов. Все палацы сейчас уже. Но мне надо догонять, догонять, догонять. Тут я, конечно... Хотел сказать, дал махну, нет, не дал. Если бы не досмотр, все у меня пошло по плану. Фух, почти. Вот так вот, в гордом одиночестве. Ну, в принципе, я доволен тем, что получается. Сейчас главное догнать последних. На самом деле, мне надо было наслаждаться бегом по этим пустынным улицам, когда марафонская дистанция открыта только для меня одного. Но последствия вот этого стресса из-за потери вещей позднего старта, они просто напрягали меня все 25 километров, пока я не догнал последних марафонцев. Поэтому если вы будете повторять это, то будьте готовы к таким испытаниям. Страшно, у них ничего нет, но просто ну, очень непривычно это делать в первый раз. Это второй брод! Да, второй, второй брод. брод! Я дырка! Готов потерять недолго времени! Все, слушай, Вы обещали прийти! Я обещал прийти? Да! Нет! Бежать, и догов бежать вперед! Так, да. Так. Последний герой. Вперед. Я после десяточки. Да. Вот что оставляет после себя. Марафонцы. А волонтеры все это прибирают, чтобы было чисто. Блин. Но нужно, конечно, в помойке выбрасывать все это дело, а не на дорогу. Я вот вообще все с собой ношу, поэтому ПП не пользуюсь практически. А вот здесь я вижу хвост, который я скоро догоню. И это не может не радовать. Давайте, давайте, девчонки! Ну, что-то по плану. 65 километров я и должен догнать <свес> И тогда все будет супер 30 километр Моя дистанция 31 2 часа 42 минуты Вам удобно говорить Ренхальд Айд Вам Дуалин А Прэханзи дочь Ханзинзи Ахтунзипсип 78 78 Wie viele Marathonen? Ich möchte, ich habe schon im über 60 Jahre Marathon. Ich bin äh, vor 50 Jahren bin ich ja auch zwei Stunden gelaufen. Jetzt kann ich noch fünfeinhalb laufen. Am Anfang bin ich schwächer, aber am Schluss bin ich drauf. Ich, ich möchte heute äh, mit Sicherheit unter sechs Stunden laufen. Vor sechs Jahren war ich, bin ich in Tokio gelaufen, fünf Stunden, fünfzehn war das. Das top Im Januar laufe ich auf Bahamas in Lasser zum siebten Mal. Ich habe nicht alles äh, verstehen. Ja. Ich äh, puh, kann ein bisschen durch. Äh. Ja, am Anfang äh, bin ich etwas langsamer. 15 Kilometer, aber dann bin ich schneller. Und finde ich finish. Ich wünsche hier äh, alles Gute. Фиберзеен! <смех> <смех> Фидерзайен! До свидания! Байвай! Ну вот! Ренхольд, немец оказался, блин, не все понял. Ну ладно, кто-нибудь приведет титр, напишу. А, вот, вот реальные премьеры. Человек из Германии приехал. У него, значит, типа час четыре. Не, не понимаю, нет, у него такое время и есть. 2.44, ну, на 21 километр, то есть он уложится. И я уже не последний. А сейчас нам нужно догнать быстрых последних. Ой. Фух. Я мало запыхался, все-таки быстро бежал эту дистанцию, нагонял. И вообще получается, что. А раньше графика на 5 километров. Я вышел в расчетную точку. И в общем теперь все, я в потоке. Нет. Я хочу сказать благодарным сотрудникам ГИБДД Я последний бежал, все очень корректно. Предупреждали, сейчас пусть и движения подсказывали. Ладно. Вот. То есть. Работать, да. За это отдельное спасибо. Одет а из Германии 78 лет. кучу марафонов пробежал, Вообще молодец он. Мы знаем, он да? Ладно.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 Он не торопится, так что я думаю, что он ему тоже может пригодиться. Ой. Очень зря я намешал сладкий затоник себе слишком сильно. С делиями, конечно. Спасибо, ребят. Сейчас это много. Момент, когда я догнал последнего из быстрых. Владимир, откуда? Ты бежишь вообще? Бегу. Нет, я бы сейчас Ага. Я в прошлом году прош... пробежал 26 километров, то есть до метро ага. там, цветного бульвара, и там слился. А mm. сейчас я пробежал до 21-го, но что-то не начал. Это какой марафон-то? Какая попытка? Второй. Вторая попытка? К сожалению, в году я за два э, месяца готовиться, а в этом году практически только один месяц. Mm. Покажи рюкзачок свой. Ага, вот я еще я, понял. Я специально, чтобы в любом месте сойти. Я понял. Yeah. Спасибо большое. А Где можно посмотреть? <смонят> вот, щелкни Фок пробег в Ютубе. Так. Физкультура разновительный комплекс пробег. Так, а, если Фок пробег. Фок пробег, да. Все, смонтирую, будет там. Спасибо большое. Давай, Владимир, и как не будешь, надо сделать. Сегодня все, чтобы проверить меня на прочность в гору и против ветра, и я тут еле-еле семеню. Ой-ой-ой. 23 километра марафона. Ну, короче, осталось километр 20 еще бежать. Два часа. В принципе, справлюсь. И я уже не последний. За мной Ренхальд. Ну, я думаю, что он сделает этот марафон. Вижу, Александр. До конца будете? Я не знаю, там сейчас что, закрыли. Да ну не, нормально, там еще один Ренхальд бежит сзади. Давай, давай, Александр. Вот это, наверное, последняя скорость помощь, которая за последними В прошлом году я здесь не мог бежать, я здесь шел. В этом году бежим, давай, Олег, давай. но медленно-медленно. Заботится о моем здоровье, спрашивает, какое у меня дела. И это автобус-сопровождение. Да. Здесь заботится о всех бегунах. Что, нет? Там еще дед бежал, немец. Я вас помню по прошлому марафону. Владимир, как вы себя чувствуете? Ничего? Справитесь? Не с ним. Не с ним, осторожно, сзади автобус. Ну что, удачи вам. Вам удобно говорить, Валерий? Удобно. Сколько вам лет? 77. 77. Какой марафон по счету? 29. 29. Вы просто молодец. На ну, какой результат примерно? Как думаете, что у вас О, получится? 6. 6 вложится. Ну, чтобы в лимит, короче говоря, да. пробежать. Ну да. здорово, здорово. Да. И вы не последний ведь. Давно много, много. Ну, не очень. Множко. Один Александр там идет а с палочками, не знает. С ним и немец потом самый последний бежит. А Ренхальд. Ему а там тоже что-то 78 лет. Понятно. Много марафонов у него. А вы бодрячком просто. Мой коллега. Да, идет с вами. Покажите родным знакомым. Спасибо. Удачи несколько слов для моего youtube канала хорошо, хорошо как вам бежать в конце тяжело да я вот все время там где-то бегал в начале, думаю блин а как тяжело последнюю там немец последний ренхальд но вы последний из молодых спасибо вы последний да да да да я долго ждал когда я догоню кого-нибудь из тех кто должен хорошо бежать давайте удачи вам держитесь спасибо и вот первый пункт питания нормальный. 35 километр. Короче, как я и рассчитывал, на 25 километр дистанции я должен был догнать основную массу. Сейчас влим водички. Чуть-чуть. Все супер. Отлично. Молодец Олег. Стараюсь. Мне сказали, что я молодец. Очень хочется в это верить. Конечно, <связывая> <связывая> Да. Нам был прям. Нам помню, На хочется. Там такой мусор <связывая> сзади. Спасибо. Вот еще тут один бегун. Я такой же, видимо. Как бежится? Тяжко. Тяжко, первый марафон. Второй. Второй. Второй <связывая> должен уже легче быть. Может. Но не получается. Поплешь, но... Куда уже? 16 <связывая> километров. то Давайте, давайте, Анна! Честно говоря, я был больше мотивирован на скорость, пока я бежал с вами последний И пускали движение прям... Блин, бежал, бежал, напрягал себя, чтобы догнать. Но как только я догнал бегнул, честно говоря, уже расслабился. Ой, вроде как бы ты бежал. Сколько вам лет, скажите? 7. Какой марафон по счету? Это пятнадцатый. Какой вы молодец! Удачи вам! Как вас зовут? Мурата, вы откуда? Из Туркмени приехали специально, да, сюда? Здорово, здорово. Берегите себя! Я бы не узнал их в таком наряде. Блин. Лосяш такой. Ира же, правильно? Да. Я слежу за тобой. Ты что-то в спорт там подвинулась, продвигаешь, да? Молодец, молодец. но ну, колы ну, я не хочу. Молодец. А я видишь уже, десяточку уже пробежал, сейчас марафон закруглю. Я буду а, первый. Я буду первый ультрамарафонец на дистанции московского марафона. Красавчик, как гениально. Да, да. Вот, все. Ну вот встретились. Как ты вообще? Ноги, дыхалка нормально, я бы это. А вот ноги по Таблетку надо, тебе, нет. Есть по Нет, у меня китанок и накс. Китана Файбе сголючей, Настя, такой противовоспалительный, суставной. Там, Тверская, вот она. С горки спускаемся, прибавляем скорость, шевелим ножками быстрее. Первый марафон, нет? О, я про Крейша. О! Ну скажите... Блин, аккумулятор сел. Ай-яй-яй-яй-яй. Аркадий, а вам удобно говорить? Расскажите про себя немножко. Сколько вам лет? Давно бегаете? Так... Да. Ну, бегаю я давно. Ну, я имею в виду любим, как всякие ребята в детстве. Mm -hmm. Только... да. А вот такие марафон, ну давно бегаете? Марафон я первый пробежал в 60 лет. 60 лет, а сейчас вам сколько? Ну, сейчас у меня 70. <связано> ну здорово, здорово, молодец. <связано> Удачи вам, берегите себя. <связано> да. <связано> ну слушайте, вы гораздо лучше, чем многие молодые. Знаете, там сколько сзади народу бежит. Это ребята не готовятся, а я все-таки бегаю. Через день хотят да? А сколько Это... вы в день бегаете? Ну? Это за... Вообще в последнее время 3, а в воскресенье около 10. Километров бегаете, да? да? Ну, я... надо больше, конечно, а все, на лыжах, все в сезон, лыжи, так, да. Ну все, удачи вам. Все Всего доброго. Дай. Самый обычный костюм.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 Нет, есть ничего я не буду. Хочу нет. в 5 часов уложиться. Я уже а -а -а. десяточку пробежал, а потом да -да -да. на марафон завернул. Отлично. Так что, Главное а ты как? Вперёд. Ты сегодня отдыхаю не бежишь? Всего, Понятно. Дачи. Так, вот а мои подружки. Я их догнал. Да, говори, что ты чувствуешь? Как ты готовилась? Побежишь или нет? Или такая, нет, никогда в жизни. Только начало новой жизни, да, ну да, вот, у да. тебя Варя в потащит да, за собой, все, да. да, Подписался же, молодец, а я заработал уже медаль на десятке, вот. я пробежал десятку, потом на марафонский круг, да. и 20 километров бежал один, транспорт запустили, пипец, пока последних не догнал на 20 километре, сейчас хочу в 5 часов уложиться, побегу, давай, давайте, давай. счастливо, 39 километр. И есть шанс уложиться в 5 часов на дистанции 52 километра, но блин, приходится работать. Если я пойду так, как эти красавицы, я никуда не успею. Давайте, вперёд, вперёд. До Втреч... Встречу, хорошо. Так, Алексей, пробежал. Сколько ты бежал сегодня? 33 километра я бегу. С 33-го? Да. А я, я, даже... я же видишь сначала десяточку пробежал, а потом на марафон завернул. Я! Первый крэйзи ультрамарафонец на дистанции московского марафона. Организатор этой темы вообще. Ага. В отсечку 6 часов сделал 52 километра. Такого мало. А ну там не... я с приключениями бежал. Ну а, ладно, потом а, расскажешь. Да. А, а, а. Приятно, когда поддерживают. Давай, счастливо, пока. Давай, счастливо, пока. Да, сильно. Да, сейчас у нас в области ГАЗа Россия, где мы увидим с вами огромный панус в нашем слоеве, проходит церемонию награждения вражеских возрастов. здесь Две дистанции, потерянные вещи, поздний старт, перекрытые движения, 25 километров в гордом одиночестве. Мне и правда очень тяжело удалось. Очень тяжело дался этот забег, поэтому покорнейше прошу извинить меня за это сильное эмоциональное... Крепкое словцо в конце дистанции Но оно реально отражает Мое состояние в тот момент времени я не стал его вырезать Пройдут годы, буду смотреть и вспоминать Ой, как классно мне было На московском марафоне 2016 года А, вот они, бравые ребята! Я их не узнал, теперь я уже узнаю Но вы все равно меняетесь каждый раз как-то Если бы мне их я, честно говоря, прошел бы мимо, да Вот что Голден. Голд, Ультра голд, гол, Молодцы пробежали как пробежали. Вообще шикарно. Никаких следов на маке нет. А теперь на ноге, на ноге. Ну, ногти то надо отбивать нет. это без этого. А у меня, смотрите, какая фишка. Йо-хо. Вот это да, вот это да, да, да. Я пробежал в десятки. Перелез через заборы И пошел на марафон А я думаю, я бегу не вижу шикарно ну вот, сейчас мне повесить еще одну миндальку, а я пробежал сначала десяточку, а потом завернул на марафон, 20 километров бежал в в одиночке, пока не догнал последнего, а потом я их всех обогнал. Да, смотрите фок пробег в ютубе, там будет видео отчет, а? Смотрите, вы знаете меня? Конечно. А что не бегаете? А, я понял. А я обещал на каком-то видео один марафон по поволонтерить. Теперь я все выполнил. Я пробежал десятку, марафоны, две дистанции. И это потом я осознал, что все преодолимо, когда у тебя есть цель. У меня была цель, я готов был биться за нее. Даже не знаю. См... Рядом на то, что придется бежать в трусах, и непонятно в чем.